Здравствуйте всем, кто на той стороне экрана. Сегодня будем говорить про Blazor-аутентификацию. Моя задача на сегодня очень простая. Я хочу из простого шаблона, который создается из Blazor WebAssembly, чистый, без всяких авторизаций и аутентификаций, создать приложение, которое будет понимать, авторизован пользователь или нет. Ну и это как бы положит некоторые основы для понимания процесса авторизации и аутентификации для платформы Blazor, в частности, WebAssembly. Ну и в дальнейшем мы будем уже развивать эту тему. Поэтому это первая серия. Итак, давайте для начала несколько слайдов и, и, и начнем. Итак, что такое авторизация и аутентификация? Это два процесса, они между собой связаны. Идут они в определенной последовательности. Сначала аутентификация, и она отвечает на вопрос, кто ты. И потом, собственно говоря, авторизация, которая, соответственно, отвечает на вопрос, что тебе разрешено, что ты можешь и вообще какие твои права. Дальше, если говорить про концепцию UI, то получается таким образом, что когда вы происходите вход по системе где-то внутри, да, в коде проверяется is э, authenticated, не authenticated, а authenticated постоянно встречают ошибку is authenticated true то значит пользователь аутентифицирован то есть мы знаем кто, кто он что он из себя представляет и собственно говоря дальше идет уже э, разграничение UI разграничение доступа к формам к, к пейджам соответственно где проверяется is in roll то есть пользователь имеет роль или нет ну обычно есть несколько видов ролей э, они делятся по принципу CRUDE в том числе и просмотр, то есть просмотр отдельная роль. В большинстве случаев бывает так, что из authenticated равно уже сразу view на просмотр, то есть можно разрешать пользователю смотреть, если он уже аутентифицирован, но не везде. Все зависит от системы, которую вы используете, и, собственно говоря, от бизнес-правил, которые существуют в вашем проекте, вашей организации, вашей компании или в компании заказчика. Ну, это такая краткая предыстория того, чего мы сегодня будем заниматься, и чтобы мы не путались с терминами, чтобы определились, Давайте, собственно говоря, этим теперь и займемся на примере живого приложения. В этом видео для демонстрации я буду использовать Blazor, как я сказал. Blazor не просто, а WebAssembly. Я сознательно не выбираю никакую аутентификацию. И давайте создадим приложение. Отлично. И для начала я бы хотел бы почистить информацию про стартап. То есть я не хочу запускать Waze э, Express, потому что... Давайте я запущу и покажу. Смотрите, у меня стоит порт SSL5001, я запускаю Waze Express. А у меня порт запускается 44391. То есть вот это вот перенаправление мне особо не нравится, я, конечно же, могу здесь переключиться в Blazer WebAssembly и запустить еще раз. И здесь уже у меня указан порт 5001. Собственно говоря, я его и хотел. И именно из этих соображений, в общем, отвечая на вопрос, который мне постоянно задают, почему я удаляю, я удаляю, потому что EIS имеет только предопределенные порты, там 44 тысячи и немножечко там побольше, плюс там 100 или 200 портов. И, в общем, вот эти ssl сертификаты, которые у нее прописаны, я предпочитаю все-таки использовать кастрел, да, я даже вот так вот напишу, что это у нас кастрел запускается. Давайте запустим еще раз, проверим, что это действительно работает. Да, отлично работает. Ну, давайте удалим пап э страничку, которая называется fetch data, и, соответственно, вот эту вот ссылку, которая, собственно говоря, тоже нам не нужна. Такую чистку проекта произведем, и это делается вот так вот. Без страха и упрека мы вот это удаляем. В nav-меню удаляем вот этот вот fetch data, она нам не нужна. Соответственно, если нам fecha data не нужна, то нам это simple data не нужна. И, наверное, на этом все. А, ну еще на страничке индекс надо вот эту ссылочку убить. А, ну давайте тогда напишем здесь уже какую-то начальную фразу. Authentication blazer demo. Вот как-то вот так и запустим еще разочек. Итак, какие планы для меня на сегодня я сам себе поставил? Во-первых, у меня страница Counter должна быть защищена от входа неавторизованного и неаутентифицированного пользователя. Во-вторых, я хочу, чтобы была страница Login, на которой пользователь может ввести логин, пароль и после ввода сможет посетить страницу Counter. И, ну, может, давайте сделаем еще выход, чтобы можно было сделать пользователю, и тогда он на странице Counter зайти не может... Ну, а еще, допустим, чтобы это было автоматически, э, при нажатии кнопки «Count» открывался логин. Ну, в общем, вот такой вот набор функционала хочу сегодня сделать. И теперь давайте уже непосредственно приступать. Но для начала, смотрите. Если я открою, как обычно это делается, страницу «Counter» и добавлю атрибут, который называется autorize, то есть который требует авторизованный доступ и запущу его надо понимать, что никакой авторизации у меня не сработает потому что это просто атрибут, который вообще абсолютно никак не обрабатывается системой и задача опять же состоит в том, чтобы вот эти вот атрибуты как бы заработали уже на страницах Итак, давайте приступать Итак, первое, что мне нужно сделать, это установить недостающие Nugget пакеты, которых, э, ну давайте вот так вот, я поставлю Ctrl-V, компоненты, так, мне первый пакет, который потребуется, называется Authentication, вот я специально его приготовил, Install, это как раз подключает э, компоненты, для, которые будут использоваться для управления авторизацией, и второй, который называется WebAssembly Authentication, который непосредственно предназначен для WebAssembly. Я его тоже сделаю install. Хочу. Отлично, компоненты. Ой, нубит-пакеты установлены. Нет, не установлены. Видимо, я поспешил. Ой, это не тот. Конечно, мне он не нужен, я пошутил. Итак, смотрите, для того чтобы обратиться к компоненту, так, давайте, во-первых, вот сюда пропишем, чтобы у нас эти компоненты стали доступны на всех страницах компонент.аутентификация. Сохранить. Теперь, если я напишу ауторайс, да, вот они появились. Но ну, я сделал некоторые заготовочки, чтобы немножечко ускорить процесс создания видео. Итак, есть у меня Afterize View, в него встроены AfterRise и Not AfterRise, и соответственно если я сейчас запущу, мне выдастся ошибка. И не просто ошибка, а ошибка, которая мне поможет двигаться дальше. Мне она говорит следующим образом о Authorization Policy Provider. Ну, короче, он требуется, его, его у меня нету. И для этого, чтобы его запустить, чтобы установить, мне нужно сделать так. Во-первых, почистить вот это вот и во-вторых, как написано на сайте описания, где-то вот здесь нет, мне нужен add, нет Да, оп, вот мне нужно скопировать вот эти вот штуки. Я их тоже вставлю сюда. Отлично. И теперь, соответственно, для того чтобы у меня авторизация заработала. Я, кстати, ссылку в описании прокину, чтобы вы тоже могли воспользоваться. Мне нужно вот такую штуку сделать. Что это такое? Ну, во-первых, есть э, так называемый Authorization State Provider, и есть его кастомная реализация, ну, я его буду называть, я его создам прям при вас, для того, чтобы вы поняли, что это такое. Я буду использовать токен, и прям буду в этом же проекте, вот таким вот образом, прям Ctrl-C, Ctrl-V, Authorize, override. хочу. Так, смотрите, ну, во-первых, я установил пакеты, во-вторых, я проверил, что они работают. В-третьих, я установил вот эти authation state provider и сделал не просто его регистрацию как раз в Dependency Injection в контейнере, но и сделал его имплементацию на свой собственный налад. То есть свою собственную. Давайте здесь пока напишу async, а эту страничку удалю. Ой, в смысле, return new. Authentication и смотрите, мне требуется сюда клаймы, так называемые, то есть у, у требования, утверждения, если хотите, те, которые будут мне этот пользователь использовать. Но даже не клаймы. я здесь, по-моему, ошибся. Здесь нужен принцип. да. Давайте вот так вот назовем var но неймос принципал principal равен new uh, climb нет так вот climb principal climb principal требует identity давайте напишем а но Nimos, uh, identity его создадим неправильно написал var сейчас переименуем new climb identity и вот здесь вот, вот давайте переименуем, чтобы было красиво. Ай, еще я неправильно переименовал, конечно же. Вот. И сюда, допустим, вот этот. Ой, запустим этот Anonymous Principle. Ну, в хорошем смысле. Принципал. Что-то я неправильно написал. Ну ладно, неважно. Уквен пропустил. Вот. Таким образом мы создали анонимную идентификацию, и теперь когда система захочет узнать, какой стейт у нашего собственно говоря, пользователя, мы вернем вот этот анонимного пользователя, и теперь систему можно запускать. Так, у нас есть еще одна ошибка, наверняка она покажет, куда двигаться дальше. Autorizing Requiem Cascading компонент. Это тоже на самом деле важное замечание, и хорошо, что они все это пишут. Я вот прямо его скопирую, и скажу. Помните, в одном из предыдущих видео я показывал каскадные параметры, каскадное использование компонентов. Вот теперь для того, чтобы вот это вот все заработало, в том числе и э, в нашем проекте все с авторизацией, мне нужно сделать вот такую штуку, которая как раз и включит вот эту аутентификацию на моем проекте. То есть вот таким вот образом я сказал, что все, что внутри вот этой штуки будет крутиться, будет иметь доступ к authentication, authentication State. Но это еще не все. Смотрите, раз у меня здесь Road View, я в принципе могу показать. Давайте я покажу, что теперь ошибки нету. Теперь мое приложение запустилось. Но на самом деле, вот смотрите, у меня нота вторая. я вижу страницу GoLogin. Здесь у меня так, давайте еще раз. Какая-то там ошибка была. Ну, надо сказать, что такое лирическое отступление. Да? Blazer пока работает, на мой взгляд, не очень хорошо. И очень много ошибок. И особенно трудно дебажить. И наверняка нам придется дебажить. И я покажу, как это сделать лучше и удобнее. Потому что breakpoint обычно пролетают на ура. То есть мимо, мимо курсора. Вот и теперь у меня ничего не изменилось, Counter работает, в общем, я над навтыкал всякой дряни, а ничего не изменилось. И вот почему, смотрите, у меня есть здесь Road View, и для того, чтобы у меня это все правильно заработало, мне нужно использовать Authorize View. Вот теперь давайте я запущу. И теперь, когда я нажму на страницу «Counter», у меня уже сработала система авторизации. Она сказала, что я не авторизован и не пустила меня на эту страницу. То есть тот атрибут, который я ставил в самом начале, давайте я покажу, на странице «Counter» вот этот вот "Авториз". он теперь подключен к системе и на самом деле сработал. Это, так сказать, первая часть, что вам нужно сделать для того, чтобы у вас заработала авторизация. Еще раз хочу остановиться в подробностях. Есть шаблон, который позволяет создать блейзер приложения, где вы выбираете internal, по-моему, аутентификацию или встроенную аутентификацию. И вот это вот все у вас уже будет автоматически включено. Я специально начал издалека, чтобы было понятно, что для чего, с чем и вообще и как. Итак, у нас авторизация уже работает. Нам нужно на страницу логин. То есть давайте следующим этапом создадим страницу логин. Давайте создавать страницу, которая называется Login, Расширение Razor. Нажму Enter. Я буду использовать код behind. Я уже как бы рассказывал почему. Loginmodel.cs. Он будет наследником от component. Component. Наемайом Base. Так, еще нужно здесь почистить, убрать. Так, дальше что мне нужно? Мне нужно здесь сказать, что это все-таки будет Page И что адрес доступа будет логин. Дальше мне нужно унаследоваться от моего логин модел. Хорошо, что она уже понимает его. Ну и теперь нужно что сделать? Я э, прям создам сейчас... ViewModel, который буду использовать для этой страницы. То есть это как бы сама страница. теперь мне нужно для этой страницы придумать ViewModel. Пусть он будет Public Class, который называется, ну пусть логин, нет, login. ViewModel. Пусть будет с большой буквы. И здесь будет Property, uh, String, это будет UserName. И второй такой же, пусть называется, пасворд. Пасворд. Ну, вот как-то вот так. И теперь что? Для того, чтобы мне пользователь всякую фигню не заводил, я скажу, что это required. Это работает здесь. Ну, и для того, чтобы показать, что работают не только эти, но и еще и другие, Собственно говоря, атрибуты я поставлю так вот error message. Ну, давайте так напишем ту long. Если больше 50 символов, ну да. Теперь у меня есть view model. И теперь, собственно говоря, в конструкторе этого моего моей страницы я инициализирую. Ну, давайте я, наверное, создам свойство вот так вот. Property login viewmodel, а назову его логин дата например дата пусть будет нет все-таки дата пусть будет и теперь я в конструкторе логин дата инициализирую его чтобы не проверять на UI что у меня ну ну вот как-то вот так далее на странице разметки я приготовил заготовочку вот она логин я его так то и сделаю и да, надо создать метод который называется protected пусть называется нет, пусть называется protected task login async это как раз то место, куда будет пользователь попадать, когда валидная э, ViewModel будет заполнен и будет нажата кнопка логин. Почему валидная? Потому что я поставил on valid Submit потому что есть еще и другие варианты то есть он инвалид сабмит и просто он сабмит. Я поставлю, что мне только нужны валидные данные. В общем, не забывайте про это. А, и еще, кстати, для того, чтобы увидеть ошибки о том, что я дата в этот аннотейшн включил, я поставлю здесь такой атрибут, который как раз и включает на этой форме проверку э, вот этих вот. Ну и еще поставлю validation summary, который покажет, то есть отобразит эти самые ошибки. Вот примерно по такому принципу это все сработает. Здесь поставим return пока task.com task complete Ну и поставим здесь бряку и запустим проект и проверим, что у нас все компилиться, запускается и вообще. отлично перейдем на страницу логин пока в ручном режиме хорошо на home, на логин работает а, давайте напишем сюда какую-нибудь хрень а сюда не напишем вот сработала валидация вот у нас две валидации вот у нас слишком длинное название нет вот вот теперь слишком длинное. да вот too long есть напишем тест здесь напишем тест и у нас хоп и мы упали, и вот мы пришли сюда, и у нас уже вот здесь есть валидные данные, очень хорошо. Что дальше? Ну, в общем-то для того, чтобы у нас дальше все заработало, надо как-то где-то информацию о, о, том, что пользователь, собственно говоря, произошел, произвел вход, нужно где-то хранить. Если речь идет о СПА, React, Vue, Aurelia, любой другой SPA-клиент, в том числе, кстати, Blazer Web Assembly то обычно это делается в браузере, то есть в специальном объекте, который называется Local Storage. Я в одном из предыдущих видео показывал, как создать можно такой Local Storage, вернее, как можно создать инфраструктуру, которая позволит э, сохранить и, собственно говоря, прочитать данные из этого Local Storage, э, в общем, персистентно хранить данные для пользователя. Я э, себе создал такой GIST, и я сейчас им воспользуюсь. Вот он. он. Я скопирую интерфейс и реализацию для начала создам папку которая называется инфра structure файл вот такой вот создам cscs потому что я его собираюсь заменить сохранить теперь у меня есть сервис а еще мне нужно создать файл, который называется... Ну, давайте я тоже его скопирую, чтобы не ошибиться. Хотя, он, как называется, он абсолютно неважно. Вот таким вот образом. И скопирую его содержимое. Это как раз возможность дает доступа к Local Storage, как вы видите. Ну, и из JS файла. И теперь у меня... Ой, почти все есть. Опс ошибаюсь, иногда бывает Ctrl-C, теперь мне нужно вот этот файл, э, вот этот сервис, так сказать, зарегистрировать э, в dependency контейнере я сделаю это вот таким вот способом да, хочу и уберу здесь букву I вот, теперь я могу этот файл инжектить уже непосредственно в мой класс так, давайте я раскидаю вот это по классам ой, то есть по файлам да, да, хочу сохранить. И теперь я могу, в общем-то, инжектить его в свой ViewModel и при входе пользователя при получении каких-то параметров я буду сохранять его э, в кукисы. И дальше мы потом в специальном... Э, Файле, вот здесь вот, который get эм, authenticated state, мы будем получать из этого Кукса информацию. То есть если он, если он есть, мы будем получать пользователя, если нет, будем возвращать анонимный. А если есть, то будем создавать другой объект, что нам даст э, возможность как раз отдать приложению контекст зарегистрированного пользователя. Итак, давайте приступим. Итак, первое, что я сделаю, это прокину сюда, то есть, сделаю INJECT inject э, тот самый iLocalStorageService, вот он, он назову его LocalStorageService, отлично э, Как вы помните, в конструкторы прокинуть нельзя, потому что это компонент base, ему нужен открытый конструктор но зато разработчики придумали INJECT атрибут, который позволяет это сделать и я теперь смогу сделать, сделать следующее. Ну, во-первых, я сделаю здесь и Async. Во-вторых, я сделаю здесь Await. Ну, и вот таким вот образом я сделаю Save. И я буду сохранять объект. А, ключ. Мне нужно придумать название ключа. Пусть у меня ключ. Давайте... Так, я воспользуюсь своей заготовочкой. Вот у меня есть такая штука. Называется Security Token. А, собственно говоря, здесь, чтобы было понятно, я буду сохранять имя пользователя, то, что пользователь ведет. Я буду сохранять Access токен. Ну, допустим, пользователь ввел логин, пароль. Я пошел на identity сервер, получил токен, вернул его и вот сюда добавлю. И еще я буду сохранять время, когда это все как бы ну, протухнет. Да? То есть прогорит этот токен, экспарит. На, на, ни на какой identity сервер пока ходить не буду, я это симулирую, но тем не менее, вот это буду сохранять. И, соответственно, название э, вот этого токена, который я буду сохранять э, ключа, да, я его сделаю таким образом: name of и как раз security токен. Теперь мне нужна сам, сам instance этого токена. И сейчас я его создам var токен. Ну, соответственно, security токен security в хорошем смысле и теперь мне нужно здесь сказать что у меня ну давайте мой э, access токен будет равен паспорт логин дата нет логин дата паспорт ну вот так вот да так тут запятую соответственно э, user name у меня будет равен логин дата username ну а экспар ну давайте добавим export пусть будет daytime, time utc now add допустим, ну один день хотя конечно хотел час, ну ладно, пусть будет один день. Собственно говоря, у меня вот этот файл, ой, вот этот объект у меня сгенерируется и добавится сюда, там внутри как вы помните, он немножечко вот так вот, ctrl 12 сериализуется и попадет в строку. Давайте запустим этот и проверим, что у нас сохраняется токен. Ну и потом э, будем вот этот вот сторож использовать. Ну и да, кстати, еще после логин давайте сделаем редирект э, на главную страницу. Так, а для того, чтобы сделать редирект, нам нужно прокинуть еще один компонент за инжектить. Inject. Этот компонент называется ma Navigation Manager. Я вот так и прокину, и в случае как бы успеха, ну будем считать, что мне здесь всегда успех, я скажу Navigation Manager, Navigate to, и должен указать главную страницу, она у меня пишется без этого, ну или логин, или каунтер, ну мне будет просто на главную страницу. Давайте запустим эту штуку всю и проверим, бряку я уберу. Так, я что-то не добавил, а я, я много чего добавил наоборот, да. Давайте еще раз запустим. Результатом работы сейчас я увижу запись в Local Storage и редирект на страницу главную. Итак, давайте нажмем F12. Здесь у нас, наверное, что-то еще осталось. Давайте все почистим. Да, это... Да, теперь чистенько. Это можно закрыть. И вообще можно сделать вот так. Итак, нажимаю страницу логин, переключаю Storage. Здесь ничего нету. Давайте нажмем Давайте напишем Blazor, ой, Blazor, наконец-то получилось, ну давайте вот так вот, Rulis, вот, нажмем логин, и у нас появилась ошибка, что в принципе уже хорошо, значит мы люди и читаем, что написано. Мы знаем, у нас есть... А, ну, наверняка, это из-за того, что я не добавил на индекс HTML. Как раз, да, я забыл это сделать, но вы никто не подсказали. Давайте запустим еще раз. Логин F12. Так, давайте еще раз F5. Ну вот, уже ошибка и пропала. Здесь напишем Blazor. Здесь напишем Rulis, и еще три знака, и нажимаю ОК. И посмотрите, у меня сохранился токен, я перередиректился, то есть меня перекинуло на страницу Home. Но я, собственно говоря, опять же нахожусь не авторизованным в состоянии, и теперь давайте сделаем, чтобы он у нас стал авторизованным пользователем. Чтобы авторизовать пользователя, нам нужно вот в этом месте. То есть вот в этом токен Authentication провайдере, который находится у нас внизу. Так, у нас какая-то тут какашка появилась. А, нужно прокинуть тот самый Local Storage и проверить, есть ли у нас токен или нет. Собственно, реализация будет здесь через конструктор, потому что это не компонент. iLocalization а local. Ой, service. Назову я его также прокину через readonly property и сделаем теперь вот такую штуку если э, так, мне тут уже с подчеркиванием нужно, нет, давайте тогда вот так var token, который был сохранен э, в кукисах мы прочитаем из сервиса и скажем get async security где он? токен вот он нам нужен name of как раз чтобы не ошибиться в названии security токен. и мы здесь получим то что мы сохранили вернее вот здесь и теперь нужно проверить что если вот этот самый токен равен null, тогда мы должны вернуть вот эту штуку давайте здесь сделаем внутреннюю функцию которую назовем au AuthenticateState um, return Anonymous. Ой, так и вот здесь вот сделаем вот такую штуку, то есть у нас несколько вариантов будет, когда мы будем возвращать анонимного пользователя, и вот первый вариант return um, return Anonymous. ну здесь я, может быть, некорректно назвал, давайте я его переназову. Давай вот так вот. Create. То есть анонимный пользователь, когда у нас пустое, то есть ничего не вернул, мы возвращаем анонимный. Дальше, почему я второй раз его буду использовать, если у нас токен не пустой, но в токене лежит, допустим, и токен access. Давайте вот так вот. А, стоп, мне же здесь нужно написать, что это мы await. Заря Забыл. Так, и теперь есть у меня access, давайте так напишем, string is null or empty, ну или правильно было в написать, то есть если когда пустой, или когда токен date то есть м, больше, чем date, time. ну давайте напишем UTC now, то есть когда больше, чем нужное время, так, и тогда мы тоже будем возвращать return create anonymous. И в, только в последнем варианте, когда у нас уже токен не протух, он валидный. recreate, давайте напишем, user state. И здесь мы сделаем по такому же принципу, но добавим некоторые штуки, которые... Во-первых, здесь мы напишем Identity. Нет, Identity. Здесь напишем Principle. И не просто, а потому что... Вот что. Когда мы создаем claim Identity, здесь в последней версии... Ну, то есть с недавнего времени Microsoft поменял некоторую штуку, которая вот в этом месте должна указываться в Identity то есть еще нужно обязательно указать тип идентификации и, и немножечко клаймов. Ну, клаймы мы создадим вручную давайте вот так вот напишем new list climb. вот такую штуку я поставлю Так, что-то я, я неправильно написал. Ну, так бывает. Как говорила одна моя знакомая, проститутка. И просторуху бывает порнуха. И я вот таким вот образом сделаю Climbs. И теперь я даже, знаете, я воспользуюсь вот таким способом. New Climb. И, собственно, шутку Climb. Ну, для этого вам нужно, собственно говоря, прочитать про... Спецификацию клаем, но вообще по большому счету это строка, запятая строка, то есть значение и э, название ключа и значение, которое, соответственно, превращается потом в специальный там штуки, которые внутри, я не буду про них рассказывать, и обязательно нужно, в принципе, это понимать для того, чтобы понять, как это работает. Ну, в общем, в моем варианте это будет примерно вот так вот. Есть специальные предопределенные Climb Type, и у них есть название, например, например, Country, ну, пусть у нас будет Russia, запятая, пусть у нас будет какой-нибудь еще Climb name, я не поставил точку, мне мешает мышка name будет, ну как раз мы возьмем из токена username, дальше я хочу написать claim type export, пусть будет export и здесь у меня тоже в токене есть, это собственно говоря не обязательно, главное чтобы эти клаймы были, я сделаю ту string вот так вот даже ну и для того, чтобы вообще написать, мы такой клайм сделаем, который называется Token Rules. Опять же повторюсь, это мы сейчас нигде не будем использовать, потому что у нас сейчас немножко другая задача. То есть теоретически клаймы создаются для того, чтобы можно было им управлять приложением. Ну и в общем, чтобы не заходить далеко, я добавлю еще пару клаймов Смотрите, есть такой клайм, называется Roll Это как раз InRoll, вот та самая конструкция Ну и здесь, допустим, AdminiStrator какой-нибудь клайм И давайте какой-нибудь Monager, что ли Ну, в хорошем смысле, да вот, то есть э, набор клаймов он как-то генерируется, как-то там он вычисляется. То есть вы можете генерировать на сервере из профиля пользователя, дополнительные какие-то параметры выдавать, самого сервера, самого сервиса, и в конце концов, даже из профиля пользователя или даже откуда-то извне. Ну и вот таким вот образом пользователь создается Climb Identity, в него прокидываются эти самые клаймы и обязательно указывается типа аутентификации. Если мы используем Identity сервер, то там bearer э, аутентификация или ID, IDS-SRV э, В общем, вот эта штука обязательная, не забывайте про нее Ну и теперь мы возвращаем вот этого клиента, вот этого клайма То есть новый статус вот этого самого пользователя И теперь, соответственно, можно что сделать? Можно запустить приложение и э, проверить, будет ли у нас работать Вот та самая аутентификация, собственно говоря, в которой мы стремились Давайте закроем предыдущее. Итак, я нажимаю логин. Я завожу здесь, допустим, тест. Пусть будет тест. Я нажимаю логин. Да, печальненько. Но я догадываюсь, почему это могло произойти. Смотрите, либо да, либо нет. Сейчас посмотрим. Но первое, что у меня, конечно же, вот здесь ошибка, потому что я должен делать наоборот. То есть у меня дата UTC должна быть меньше, чем дата истечения. Давайте проверим еще раз, потому что есть еще один вариант, где это мог я ошибиться. F5. А, ну вот, смотрите, этого было достаточно. Welcome username. То есть, вы как, как вы понимаете, я уже залогинился, потому что у меня в памяти, вернее, в Local Storage лежит вся информация о том, что я авторизован. И вот, application, да. Да, лежит здесь. Давайте его очистим. Давайте попробуем нажать еще раз F5. Ну и, как видите, я не авторизован. Я нажимаю логин, пишу тест, «тест» напишу логин. Ну и, как видите, я не авторизован. Но если я нажму F5, то я становлюсь Welcome User. В общем, то, что я предполагал, это вторая штука, которая тоже может повлиять на этот результат логина. Смотрите, когда я навигацию выбираю, перейти на главную страницу, я обязательно должен сказать Force. Ну, то есть перезагрузить страницу, то есть сделать refresh. Все кэшировано, все очень быстро работает, но этим нужно управлять. Давайте проделаем эту операцию еще разочек. Теперь, я уверен, все должно сработать. Ну, во-первых, я уже зашел как пользователь. Давайте нажмем F12. И вот смотрите, опять раунд Time, Code, нот, Нажимаем F5. И теперь все работает. Ну, вот еще пока сыроватая на самом деле система, хотя очень мощная. Итак, я нажимаю F5. меня не авторизован. Я нажимаю логин. Я пишу тест, тест, ну или любую другую хрень. Нажимаю логин. Делается перезагрузка. Я зашел. У меня теперь доступен каунтер. И, в общем, смотрите, у меня все заработало. Единственное, что мне здесь нужно, чтобы отобразилось имя пользователя. До этого давайте сделаем следующее. На главной странице, где у нас написано username, достаточно сделать следующее. Мне нужно выбрать здесь context. Это свойство, которое существует в авторайз view. И я могу здесь указать identity, указать name и снова запустить приложение. И как видите, здесь написана та фигня, которую я заводил в КУК. Да. Ну, и еще есть варианты, когда мне потребуется имя пользователя. Например, ну, например, вот на странице Counter. Да? То есть я могу здесь вообще, как видите, не использовать а, вот этот вот авторайс View. А, например, сделать следующее. Если э, вот так вот написать, ну давайте вот здесь напишем. И здесь мы if восклицательный знак string is null or white space empty напишем user name у нас этого филда нет, мы его сейчас создадим и здесь нужно написать span нет здесь нужно написать span и напишем user Ней, ну давайте сделаем вот это тоже вот так и вот это сделаем вот так вот теперь создадим это свойство которое будет private string if, давайте по умолчанию будет anony, anonymous ну, anonymous в смысле. И теперь нужно заинжектить специальную штуку, которая называется... Э, давайте сначала inject, а теперь э, пусть будет private authentication state provider. Вот он. Просто пусть называется провайдер. Даже вот так вот сделаю. О, о, о, о. Лишнее что-то сделал. Get set. Yes, тоже неплохо. Вот. Ну, это первый вариант инжекта, да, когда можно прям в коде. Ну, обычно так, в code behind делается. Ну, можно использовать простой синтаксис, который ничем не хуже. Работает по такому же принципу. State provider. Давайте я назову provider. Вот таким вот образом. И теперь можно. Давайте я, вот, это, Ctrl-C давайте удалю, чтобы не мешался и теперь нужно встроиться в пайплайн и в момент отрисовки страницы override ну например on initialized async получить как раз вот этот вот state и этого пользователя и для этого нужно сделать var state вот этот самый await вот этот самый pro, provider и у него получить вот этот самый называемый state. Ну, напоминаю, что этот метод, вот он. Ну а теперь, когда у нас есть state, мы можем получить пользователь identity name. А еще у нас есть username. А state у нас может быть null, а user может быть null, а identity может null. Ну и в общем в противном случае можно сказать. Sorry. вот таким вот образом, давайте запустим эту штуку нажмем на каунтер, ну и как видите, вот он наш пользователь в общем-то все работает, все кликабельно, давайте нажмем выход теперь которого у нас нет ну смотрите, давайте теперь к следующему этапу перейдем нам нужно, что при нажатии каунтера если пользователь не авторизован нужно, чтобы он перекинул на страницу логина ну и пришло время для компонентов компонент давайте redirect to логин даже вот так вот. Компонент. Razer. У меня создалась папка Components э, и логин-то Components. Я теперь его могу скопировать вот здесь. И добавить его в импорт. Ну, вообще, я говорю, копировать не его, а, собственно говоря, э, название Components. Using э, Blazer Authentification 1 э, Components. Вот. Ну и окопировал я его для того, чтобы в меню ну вот здесь вот сказать. М -м -м, нужно же меню еще переделать. Ну, смотрите, здесь на самом деле все очень просто. А, работает по такому же принципу, как я и сделал и на странице. М -м, и индекс. Авторайс и не с Я вот так вот могу даже скопировать, вставить вот сюда. И теперь, если у меня пользователь... Ну, давайте вот этот колум поставим наверх дальше вот этот вот если пользователь авторизован э, могу сказать чтобы он пошел вот сюда то есть будет видна ссылка home а вернее даже если не авторизован да можно поставить его а это всем будет доступно отлично а вот если он э, не авторизован то э, вернее каунтер мы перетащим вот сюда home удалим и таким образом у нас получается что если пользователь не авторизован то мы сделаем как раз тот самый редирект, ну вот таким вот способом так, что это нам дает? Ну, во-первых, вот эта ссылка Home, она будет доступна всем пользователям. Каунтер будет доступен только тем, кто авторизован. А если пользователь не авторизован, его будет перекидывать на страницу редиректа. Ну и для того, чтобы этот редирект тоже заработал, мы здесь сделаем... Так, ну, во-первых, это нам нужен сюда inject. И мы сюда будем navigation manager. Давайте Navigation Manager. Так, дальше мы должны написать код и здесь сделать override on initialized. И он, вот он. И здесь как раз мы уже можем вызвать то самый Navigation Manager navigate to и сказать, чтобы люди шли на логин. Ну, в хорошем смысле этого слова. В принципе, здесь можно поставить еще query string, чтобы указать return URL, то есть куда возвращаться. Ну, я не буду этого делать. Давайте проверим, что это работает. Итак, а, ну, я сейчас залогиненный. Давайте мы знаем, как разлогиниться. Это сделать очень просто. Я нажимаю на логин. И вот смотрите, меня на редирект не перекинуло, но написало, что sorry. Давайте обновлю страницу. Ага, ну и как вы видите, э, так как я был на каунтере, да, давайте еще раз, я нажму f 5. И я не авторизован, меня сразу перекинуло на страницу э, логина. Собственно говоря, то, что и нужно было. А, собственно говоря, тут сводится все к тому, что если мне потребуется доставить эту страницу, то есть открытой, и на нее нужно кликнуть, то, собственно, по нажатию нужно проверять, что пользователь не авторизован. Но, на мой взгляд, этот подход даже лучше получился. Я, конечно, промахнулся, но так даже лучше. То есть пользователю не видно та страница, которую он, собственно говоря, хотел. А когда я нажимаю логин, то у меня доступен каунтер, фамилия, имя, отчество и все такое. Давайте теперь сделаем страницу выхода. И на этом закончим. Для того, чтобы пользователь смог покинуть систему, нужно сделать еще одну страницу. Я ее назову LogOf. Соответственно, Razor. Здесь я скажу, что это у меня page, соответственно, логов. Ну и здесь по большому счету мне также потребуется заинжектить э, Navigation Manager. И помимо этого мне еще нужно заинжектить э, Authentication, Authentication State Pro, Provider. Вот он. Ну, давайте просто будет провайдером. И теперь мне нужно написать код. И теперь мне нужно сказать следующее. Override. Он initialized. И по большому счету нужно, чтобы менеджер перевел э, пользователя на страницу ну, чистую. Ну, в смысле, на начальную страницу, которая через слэш перекидывает на, на главную, на индекс. Ну и, в общем-то, для того, чтобы мне кэш очистился, мне нужно у вот этого самого провайдера, э, то есть, э, мне нужно, смотрите, мне нужно вот в этом провайдере реализовать выход. Что такое выход? В моем варианте выход будет э, вот крейт вот этого вот анонимуса, да? То есть я могу сказать вот так, Ctrl-C, и здесь реализовать функцию Public, э, ну пусть будет Task. Пусть будет make user. Ну давайте вот так вот. Ано наймаус. То есть сделать пользователя анонимным. И соответственно здесь мне нужно сделать.. Давайте вот так вот сделаем. но это не все, мне нужно пока давайте я не буду делать его, я сделаю void потому что так, наверное, будет правильнее ну и первое, что мне нужно сделать, это тот самый local storage а я вот через подчеркивание, local storage это сделать remove то есть удалить информацию о том, что пользователь у меня был введен в систему, то есть произвел вход и удалить нужно security token, это первое, что нужно сделать он у нас async, а вот почему да? давайте await. вот так вот сделаем а хотя нет, она отработает и так, давайте оставим так, отлично, потому что void, теперь получается я создаю анонимного пользователя, вот мы, но мы его возвращать не будем, мы скажем Var. В общем, к чему я веду? Есть э, на t вот этот вот change, ему требуется task. И этот task у нас будет outstate, э, вот такой вот. И вот этот вот outstate я сейчас создам var outstate равно э, task from result, даем ее. Вот. И вот этот вот как раз принцип я туда наружу. Я отдам. Здесь нужно конечно же поставить new. То есть вот таким вот образом я скажу, что у меня пользователь очистил свое состояние, то есть сторож очистился, пользователь стал анонимный, у него нет никаких ролей и теперь вот этот метод мне нужно вызвать соответственно вот здесь и для того чтобы вызвать мне нужно вот этот провайдер привести к моему токен провайдеру и тогда я смогу обратиться вот к этому методу который собственно и создал ну, я думаю, что не очень сумбурно получилось. Но и тем не менее, нужно теперь сделать еще ссылку как раз на эту страницу. Она будет в меню и будет, соответственно, только для авторизованных пользователей. Потому что тот, кто не зашел, он выйти не может. Здесь я напишу log off и здесь напишу log off. И теперь я могу это все запустить. Ну и смотрите, я уже залогиненный, у меня фамилия тест, я могу кликать сюда, нажимаю логов, и меня перекинуло, потому что я как бы на главную страницу, я не авторизован, ну вышел на логов. Ну и в общем также, можно кстати на холм перекинуть, но суть реально не педалит. Я могу попасть на логин, могу снова зайти, перезагрузилась, Counter, доступен, логов, ну до свидос, смысле до свидания. Ну и что хотелось бы сказать. На самом деле, идентификация очень похожа и э, в том числе на обыкновенную идентификацию ADSP.NET Core. Может быть есть некоторые нюансы, которые связаны с обновлением интерфейса, когда пользователь входит или выходит. Про это не нужно забывать. стоит это надо вызывать, это событие. Это по образу подобие как в DAPF. А, ну и в общем, что дальше. Наверное, в следующей серии я покажу, как эту идентификацию использовать с Identity сервером. Я, в принципе, уже проверил. Это работает, это круто. Вот. Ну и, наверное, на этом все. Вам спасибо, что смотрели. И всего доброго. Пишите хороший код.